пива они готовы выделить 1 фунт чаевых для официантов и под эту акцию выделили 500 тысяч фунтов после того как откроются все британские пабы конечно же конкуренция в разливе пива станет просто огромной и такой ход гораздо круче любой рекламной кампании любой обычной рекламы потому что брендированными бокалами никого не удивишь а здесь выигрыши все и бренд который получает выручку и официант который получает приятный бонус и клиент который может помочь добрым делом. Ну и конечно Stella Артуа дает вам возможность почувствовать себя важным и что вы помогаете не просто кому-то абстрактному, а конкретному человеку, то есть конкретному официанту. А как вам идея пить пиво и помогать другим людям? Пишите в комментариях!